Ну после посещения пагоды позавтракали и приехали на наш любимый пляж я уже говорил что пляжей здесь не так много осталось но этот пока держится сегодня по местным меркам можно сказать штиль такие мягкие ласкающие волны прям нежные нежные такие Погода сегодня отличная, а ветра нет, даже облачка ни одного нет. Может быть, сегодня будет красивый закат. Вчера мы ехали, ездили на закат, вот туда, в ту сторону, на набережной. Ну, как зло, заката не было, можно сказать. Такая пелена окутала небо, и солнце так и не смогло пробиться, и так и зашло не показавшись нам сегодня очень красиво здесь вообще ветра нет это как сказать для муйне почти редкость ну в этом сезоне по крайней мере в этом ну, в феврале в общем немного туристов не прибывает да и как они прибудут билетов так и не появилось особо дешевых прямых рейсов тоже очень мало из СНГ кто как может кто как может добирается особо как сказать ярые поклонники и ценители вьетнама так сказать вроде нас а так, люди, конечно, наверное, предпочтительны другие курорты какие-то. Может, что-то подешевле есть из перелета. Ну, мы любим трудности и добираемся, конечно. Тяжело добираемся, но добираемся сюда. Это имеет смысл, когда условно на месяц или на два, или на зимовку... Конечно, если 10 дней 12 отпуска и из них там, 25 часов добираться на самолетах, пересадки и так далее, конечно, это, это слишком тяжело. Но опять же, опять же, есть туры, путевки, ой, путевки, туры во Вьетнам, прямые рейсы, относительно недорогие и в, в Мойне побирать на свой вкус, на свой кошелек, как говорится. По времени тоже ориентироваться. Были бы деньги, как говорится, и желания. Или наоборот. Водичка теплая сегодня. Она всегда в принципе одинаковая. Но с ветром кажется похолоднее. А вот сегодня ветра нет. Я говорю, вот для этого пляжа, для вот этого кусочка, вот это они вообще не волны. Это прям смешно. То есть обычно здесь дует знатно. Ну, вот сегодня прям мы нежимся. Температура уже уже 30. Время полдевятого. Уже прячем, так сказать, носы. У меня немного обгорела верхняя часть спины, плечи. Уже вчера гулял тут пасмурно было казалось что вообще ничего у меня не жжет и не греет но как оказалось это все обман солнце здесь дикое поэтому без подготовки кожи и даже если просто приехали в пеньки без соляриев там без ничего аккуратненько по полчасика первые пару дней Потом можно уже, это, полчасика опять же имеют не лежать, полчасика. А, а так, выскочить, скупаться, заскочить. Но если в отель приехали, то у вас там будут зонтики обязательно. Мы дикари, так сказать, в этом плане. Мы приезжаем, полотенца и вперед. А так, да, аккуратненько, аккуратненько. Иначе будет весь отпуск испорчен. Потому что так, как она жжет во Вьетнаме, это надо еще поискать. Антеноу обязательно, СПФ, вот эти все крема солнцезащитные. Это прям без них не выезжать из дома. Ну, уже пару недель, уже кожа все равно подпривыкла. Мы уже чернеем. И все равно, и все равно, когда тебе кажется, что ну что, уже сгорит-то у тебя. Не, держи сюрприз. Вот сегодня прям вообще, вон там маленькая облачка спереди. А так чистота, конечно, видимость. Не знаю, сколько километров. Нежимся гуляем. Погода сегодня балует нас. Ну, опять же, относительно. Я говорю, что вот с ветром кажется чуть-чуть прохладно в этой воде. Но опять пару минут и уже привыкает кожа, тело. Ну, без ветра прям вообще отлично. Где же наши туристы? Отели на последних, так сказать... Опять же, некоторые отели проезжаешь на выходные, но опять, это местные вьетнамцы э, приезжают там с Сайгона, с Далата, с тех регионов, где нет моря, на выходные. И прям там некоторые отели... Прям забиты под завязку. Машин стоит куча. Дорогих причем таких. Всяких Бентли, Роллс-Ройсы. Я думаю, нормально. Вот тут видите, как грязненько в этой части. Когда был небольшой, условно, ну как это назвать, ветер сильный был. И вот доходила вода, поднесло. Опять же, вот я говорил уже тогда, что если бы был спрос на чистоту, если бы отель был под завязку, ну или там хотя бы до половины, я думаю, вот это все было бы убрано. А так пустота. бабуля ходит предлагает кокосики ну там я говорил уже если не знаешь что можно и купить у нее долларов за 30 кокос ну, вчера я брал или позавчера не помню она мне продала его за 30 донгов на улице он 20 а она продала здесь на пляже за 30 но ну, это нормально как бы а так можно хорошенько пролететь если не знать или не ориентироваться в ценах а мы после пляза заезжаем в одно место тут недалеко по пути домой и зака... берем, покупаем фреш микс манго маракуя ну много разных вариантов по доллару за большой такой стакан но там фрешем трудно нас больше даже пюре такое витаминчик за доллар ты побьешь вот такой большой стакан э, смузи наверное из свежих руков пойдем поищем крабиков к волнорезу вон они бегают вон они вон они вон они вон они вон много но это мелкие суповые Вон их сколько! Маленькие! Трусливые, боятся конечно всего они. Не. Фу -фу -фу. Он большой. Ну вот где он нарез нам и волны. Так вот укрепляют такие бетонные конструкции, чтобы не подмывало. Хотя, наверное, надо было раньше все это делать. Телефон бы не намочить. Спустя несколько часов мы решили отправиться в город Фонтьет на такси, чтобы посетить безлимитный буфет в котором нужно грилить самостоятельно различных морских гадов и всякое-всякое другое. Давайте посмотрим на этом месте. мы приехали в безлимитный буфет, хорошее место, посмотрим, покушаем, здесь очень много столов, все работает по принципу, mm, то есть готовим сами, вот такие у нас тут, даже не знаю как назвать, грильницы, наверное, да, с вытяжками, по меню мы заказываем, что хотим безлимитно, все на вьетнамском языке, нам приносят позиции, которые мы отмечаем галочками, и после чего мы жарим их самостоятельно и кушаем. Пиво здесь безлимитное, еда безлимитная. Также есть стол с готовыми продуктами, салатами и с различными топингами, соусами. Ну что, попробуем. Место вроде как популярное. Называется Вау-Буфет. Посмотрим, покушаем. Очень, очень светлое, приятное место на первый взгляд, поэтому давайте посмотрим, что у нас тут есть. Тут у нас сосисочки, спринг -роллы. В принципе, я думаю, наесться хватит всем. Еды очень много, очень много салатов, очень много соусов. Ребята все приветливые. У нас картошечка фри. Салатики жареные макароны. Лапша точнее. Устрицы, ну, э, моллюски, точнее. Можно брать все что угодно и в неограниченном количестве. А сайгон отдельно здесь. Принесли нам лед пиво, сайгон. Что может быть лучше? На отмечали мы с ребятами. Сносно говорят по-английски, ребята, поэтому подсказывают, если непонятно. Для тех, кто не знает вьетнамский. В общем, будем ждать наш заказ. Место приятное, свет хороший. Пока можем сходить взять что-нибудь из салатов. Ну что, ребят, будем, будем набирать. Спрингроллы, понятно. Это круто. Так, из напитков у нас безалкогольных здесь есть. Спрайт Фантакола, вода. Вон, ребята, набирают уже. Специально не ели, а дольше, полдня. А, кстати, есть мороженое. Три вида. Наверное, сливочное и фруктовые какие-то варианты. Очень, очень приятное место, как по мне. Стоит все это... О, вот что я буду. Наверное, это свининка. Стоит это все 270 тысяч донгов на человека. Это порядка 12 долларов вполне себе за свои деньги будем ждать что нам поднесут и уже грилить ну вот ребят начали мы с гребешков с устрицы они подносят и подносят потихонечку креветочки бекончик и вот таким вот образом сидим и наслаждаемся вечером нам поднесли тофу жареный, это как будто кабан, да? А это рыбка какая-то уже готовое блюдо. Вот и креветочки у нас уже жарятся, гребешки у нас уже почти готовы. Ребят, все очень вкусно, очень много. Самое главное не заканчивается. Мне понравилась свининка в кисло-сладком соусе. Сейчас вот бекончик у нас тут. Вот уже жареный. Сейчас мы его попробуем. Как шашлык? На бекон лучше не набегать. Mm -hmm. А на что налегать тогда? продукты. Ну так. соусов но ну, еще не до конца Три но... а, ну, да. а, свеженькие устрицы у нас 3 -3. Тут. Да, не, меньше. Ну, сейчас мы запечем посмотрите это друзья на свежесть, свежесть этих а гребешков делаю, просто просто красота а там так. Потом, потом окажется но да. да. да. да. ну, мы все еще едим еще подносят и подносим Говядина, ну да, и рыба мешает. Кальмарчики свежие, креветочки. Еще раз мы взяли, понравился нам бекончик. Ну продолжаем. В принципе, ко второму заходу мы уже наелись. Бегаем. Понравилась очень свининка в кисло-сладком соусе. Все свежее, все вкусное. Но, как говорится, много не съешь. Темнеет, друзья. Мы продолжаем уничтожать всякое, всякое, всякое, всякое. Что-то, короче, нам принесли. Мы думали, что это говядина, потом мы думали, что это курица. Потом мы перестали думать вообще и понимать, что это так, короче, и не стали мы это есть. Что-то хрустящее, ни мясо, ни, ни жир, ни сало. Как будто какой-то какие-то уши, хрящи, что ли, какие-то. Самый худой. Вот это понятно, да? Гребешочки. Тут все ясно. Это у нас типа панкейк, типа блин, но он очень жирный. И внутри просто пророщенная пшеница. О, еще заход на. Ой-ой-ой, на бекон, на свининку. Ну, если честно, глаза, как говорится, заведущие, руки загребущие, да? Думали, сейчас тут съеди его всех объедим. Бесполезно, друзья. Во-первых, в напитке. Сразу забиваете половину желудка. Так что лайфхак такой. Не пейте, не ешьте ничего до. И уж тем более здесь на пивко не налегайте, потому что сразу баночку выпил. 300 грамм у тебя, как говорится, забилось в желудке. Нет, я шучу, хорошее место просто, чтобы провести вечер. Приятно. Мы сели возле столика. Ой, столик возле выхода. Вообще классно все. Тру, только под дым. У нас сегодня Артем. За шефа. За шефа. Да, Ваня отдыхает после нежного неожиданного фиаска. Мы его отстранили от дел, дисквалифицировали на сутки. <свист> <клые> Ль, да, конечно, тут ведерочка, килограмм, наверное, 8. Салфетки приносят вот влажные с пивом. Пиво безлимитное, только заканчивается еще ведро, еще ведро, короче. Продолжаем. Это у нас бекон, свининка и кальмарчики. Вот такая система вентиляции, вытяжек. Она уходит и централизована по всему этому заведению. Если мы опускаем ниже, у нас, соответственно, появляется тяга, увеличивается э, жар. Ну и вытягивает лучше. За счет этого как бы здесь могло бы быть как в аду, все задымлено, но в принципе все хорошо. Угольки меняют, решетки меняют, когда нагар появляется на решеточках, решеточки меняют. И вот так вот, пока вы отсюда не уползете. Пойдем еще раз прогуляемся до шведского стола. Может быть, может быть что-нибудь еще придумаем. Так, тарелочка. Так, спринг -роллы мы подъели, сосиски остались. Лапки куриные, съедены, салаты остались, ну вот насчет наполнения я не знаю, мы сидим только полтора часа, в принципе мне похватило только картошки фри, я очень люблю ее, а так в принципе вот что-то подъедается, тут вот супы еще есть, горячие супы, но тут никто не ест как обычно, что в отелях, что тут. В общем-то, такое дело. Я думаю, еще добавят что-нибудь. Мороженое подъедается. Немного. Я не знаю, что это. Не знаю. А это что у нас такое? Это десерты, наверное, сладкие. Ну, в общем, такая вот история, друзья. 5 тысяч тенге для казахстанцев говорится кто смотрит из казахстана а, в принципе 12 долларов так будет понятней ребятам наверное со всей планеты достаточно спокойно хотя много людей и еще много свободных мест то есть рекомендую как обычно уже не знаем короче что мы что грилить грилим грибы в беконе все-таки принесли нам их сейчас мы устрицу отодвинем она уже закипела пошли грибочки следующие на подходе у нас лягушки Попробуем, напнем куда-нибудь, ну, наверное, сюда тратите. Соль, перец, слайм. Пахнет вкусно. До леха. Это тот дух. Грибочки, друзья. Бекончиком все. Добиваем. Похоже, как. Кашлычок с грибочками. Вкусно. Ну и вот у нас пошли лягушечки. Лягушечки на гриле. Ну, мы их, конечно, ели. Довольно-таки похоже на курицу. В принципе, но ну, вот тут, что хорошо, во многих вьетнамских ресторанах подают в салатах. Рубленными, и там, в принципе, непонятно, с чем салат. курица курицей или с лягушкой. А вот в таком виде, целиком, так сказать, гораздо интереснее и, наверное, экзотичнее пробовать их. Лягушка... Вот у нас лягушечка уже дожаривается. Попробуем сейчас. И поедем, наверное, уже отдыхать. Ну что, подошла очередь лягушек. А, как вкусно. Ну как лягушка вот лягушка. Кылушки куриные. Вот примерно то же самое. Ну что, ребят, мы покушали, друзья мои, тоже. Наелись, объелись. В принципе, классное место. Провести один вечер так для, для разнообразия очень неплохо. Пойдемте, покажу вам пакеты, которые включены здесь. Я, правда, не знаю, чем отличаются 249 от 269. А, наверное, 249 это только с букетом, с буфетом. Ну, в общем, есть еще VIP-пакет за 319. Это там крабы включены. Ну, как бы мы не любители особо. Ну, ой, тут вот детская зона даже есть. В принципе, всего много, все вкусно. Для разнообразия провести один вечерок. Добраться с Мойнес курортной зоны до города Фонтьет можно на такси, как мы и сделали. Не рекомендую настоятельно ездить на байке и употреблять здесь там пиво, алкоголь. Поэтому мы сели на такси, отдали 280 тысяч донгов и в вчетвером доехали. Поэтому можно еще добраться до Фонтьета на автобусе номер один. Ну, прям, чтобы наверняка лучше сели возле отеля на такси и уже... Прям сюда доехали. Все, а мы пошли. Поехали домой, пойдем спать. Погнали на пляж ездим. Посмотрим, как катаются. Серферы, кайтеры. кайтсерферы. серферы Поехали прокатимся туда, там покупаемся, побарахтаемся в волнах. Артём, ты готов? Погнали. Сегодня ветра нет, тепло, красиво. Намазали моськи. О, классно. Все. А ты не будешь мазаться? Вчера объелись мы в этих безлимитных буфетах. Нереально, я до сих пор есть не хочу. Ну там и съездили в пагоду. Ребятам показал. Они тоже кайфанули от нее. Классная она, конечно. Большая такая. Прям... прям Вот. Нельзя столько есть, конечно. А мне так лучше съесть что-нибудь одно вкусненькое. И, ну, вроде, так сказать, интересно, как, как опыт. Я давно-давно, в 2017 году, да была такая тема с этими столами, где ты сам жаришь себе. А теперь вот весь фантиет усирен подобными буфетами безлимитными. Ну, в принципе, прикольно. Нам поехали купаться. Доехали. 10 минут и мы тут тут территория классно мы рады. приехали позавчера что ли С нас взяли 10 донгов. сегодня никто не берет посмотрим погуляем здесь купаемся можно их взять в аренду не знаю сколько стоит ну, вот домики тут можно арендовать прям на пляже на пляже. пляжу мне нравится территория. Да мне все тут нравится куда я вас не приведу меня везде говорю что о тут нравится о тут а тут место силы а вот тут это вот когда классно тогда классно Пойдем. Пойдем посмотрим, какие сегодня тут волны. Тут в основном ребятки катаются, потому что тут хорошая волна, хороший ветер, постоянный. Вот такой вот чудесный пляж, сегодня отлив тоже хороший, широкий, блин, такой, вообще красота, а? Это не уборка, это же достают они, достают моллюсков. Просторы. Тут, тут, просторы да. тут прям просторно. В Сочи нет. отеле по моему малибу резорт еще забыл забыл честное слово ну речь не о них сегодня мы сегодня пришли вот сюда купаться тут хорошее такое пологое дно плавный берег метров на 30 туда уходишь а ну вот панданус резорт а там дальше, по-моему, Малибу. Вот там, ребята, я так понимаю, вьетнамцы таким образом э, собирают моллюсков, гребешки, наверное. Как мне кажется. Возможно, я ошибаюсь. Они так по дну скребут таким большим, как будто грабли. Стройка, новые отели строят. Здесь, вон там, по колено. Видите, где ребята? Сейчас мы туда отправимся. Ну, По-своему, интересное место. с волнами. Пойдем погуляем по территории, посмотрим, что тут есть. Вот такие домики здесь, скрытые в тени кокосовых пальм. Там парковка. Сейчас пойдем, там есть пруд. пруд искусственный наши кони Лошадки наши тут вот бассейн небольшой есть мне нравится что вот много зелени это всегда это всегда сразу подкупает Блин, ну они прям да, они низенькие такие. И с кокосами. Сейчас тут не видно, я покажу. С той стороны. Вот такая территория вся красивая. А, солнце печет вообще. Не обгореть бы. Вот там, по-моему, это эти цветы. По-моему, это лотосы. Я могу ошибаться, если что, прошу прощения. такое водоемчик Да не водоемчик это пруд наверное да Это я тут видел кокосовые пальмы. Прям много-много кокосов. Тише. А вот она. Вот она. Сладенькие, я думаю, вкусные. Желтенькие. Там вдали море шумит. Здесь тишина такая. стороны ну попробуй вроде пока идешь тут не глубоко я думаю ну, лишь бы без крокодилов наверное их тут нет зона для фото. А кто тебя фоткать-то будет? Ага. Вот такая пальма какая-то. Такая разновидность. вот такая уютная территория. Прям прям хорошо. Прям как будто живешь в отеле. В дорогом. В принципе, я говорю, что все вот это вот там дома, там домики одноэтажные, все это можно арендовать. Стоимость я не знаю. К сожалению. Тут у нас Бугенвиля. Она тут ее тут много во Вьетнаме. Тут на юге, по крайней мере. Разных цветов вся. Вон она. Пошли посмотрим. Вон сколько а вот эти яблоки вьетнамские. Очень сочные такие фрукты. Но они не сильно сладкие, но они очень, вот, очень, очень водянистые такие. Наверное, мы съедим одно. есть еще один пруд там я не знаю что ну достаточно такая милая спокойная территория все тут для прогулочек на закате я думаю тут солнце свет будет падать с более низкой части и что на другие картины открывается свет становится теплым светит сбоку на объекты так скажем и от этого появляется больше объем сейчас почти контровой солнце лупит опять погибели ядовитые такие цвета у них Кокосовые пальмы повсюду. Много здесь кокосов. Вот опять эти яблоки вьетнамские. Вот кокосы. А, достаю. У нас прыжки только. Даже площадка детская есть. Угу. Вот тут тоже красиво Я так понял там что-то выращивают они что ли милая территория такая ну будем ехать дальше что-то плескается какие-то рыбки наверное и сейчас вот еще тут посмотрим. Домики. Вот эти вот. Тут прям. Пожить бы, конечно, здесь. Правда, это далеко от всякой там различной инфраструктуры. Тут как окраина прям. По сути, мы за мысом Муйне, за деревней. В общем-то. Ну, свой вайб как говорят сейчас, своя атмосфера, почему бы нет, если, к тому же, я думаю, что не совсем дорого, они должны стоить, такие вот дома. М -м -м. Так пожить недельку здесь и дальше уже. Все смазан кремом, солнцезащитным. Не обращайте внимания. Классная, классная атмосфера. По вот... походить хочется. Прям отлично. Главная жара на улице, а тут, блин, прохладно. Ну, так классно, комфортно так. Конечно, на солнышко выйдешь, сразу начинаешь запекаться. Так в целом вообще время проводить здесь здорово. Плюс людей нету, никого же нету. Я думаю, в лучшие времена здесь было много веселого. А сейчас тишина. Все, ладно. Поехали. Это меня ждут друзья уже. Уже нервничают.